И осталось мало чернил. Подготовка к их замене. Нажимаем. Окей. Меню замена чернильницы. Значит, не так. Извлеките чернильницу. Давайте вот так. Нажимаем. Окей. Не открывайте упаковку аккуратно встряхните один-два раза угу. да собственно весь процесс примерно такой встряхнули yellow, вставляем да, вставляем ело раз Чик -чик -чик. вставляем нажимаем так Ага. Тут. Чего? Окей. Давайте тогда. Окей. Где? Оп. Окей. Закройте крышку в просто после замены. Закрываем. Так. Закрыли. Невозможно. Внимание, ребята. Так. Вот тот момент. Невозможно определить уровень чернил. Вот его невозможно определить. Мы сейчас идем проверьте чернильницу. Проверить. Идем по инструкции сведения. Чтобы продолжить работу, отключите определение уровня чернил, угу. да, нажимаем далее, отключить, да, определение убедившись в наличии чернил, да, Кеном не несет ответственности, да, согласен, согласен, конечно, да, отключение выполнить после регистрации использования, да, Согласны, да. Определение. Принтер заполняется чернилами из баков. Подождите. Ну, собственно, вот так происходит отключение, слежение. Ну, готово, да, отлично. Ничего не менял. А, вот. А, не, никакие новые чернила не покупал какие новые картриджи не вставил. Собственно, вот так происходит отключение за слежением уровня чернил для кенна.